Национальное достояние Просто праздник какой-то. А как россияне выходят из новогоднего пике? Военные Лаоса передали России десятки танков Т-34, которые стояли на вооружении азиатского государства с конца 80-х годов. Что с таким подарком намерены делать в стране производителя? Выяснил Сергей Анцигин. Дональд Трамп вновь рассказал американцам, почему он хочет строить стену на границе с Мексикой. На этот раз не в любимом Твиттере, а по телевидению. Алексей Веселовский о том, почему не всем понравилось. Сегодня ОСАГА заработала по новым правилам. Это значит, полисы станут дороже или дешевле. Что обещают водителям, расскажет Денис Тололаев. Британцы совсем дронулись. О том, кого ловит на небесах Скотланд-Ярд из аэропорта Хитроу. Лиза Герсон. Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа сегодня. Ведущие: Лилия Гельзеева и Владимир Чернышов. Сегодня страна после длинных новогодних праздников возвращается в рабочий режим. Чтобы как-то скрасить россиянам первый трудовой день 2019-го, в правительстве напомнили, праздники-то длились целых 10 дней, а вот работать на этой неделе нужно всего три. Ну а до следующих длинных выходных не так уж и далеко. Международный женский день будет отмечать целых три дня. 8, 9 и 10 марта мы ну по традиции волю отдохнуть можно будет на майские в общей сложности целых 9 дней двухдневные рабочие недели потом 5 выходных снова 3 дня поработать и потом еще 4 дня отдыха на тему нежелания россиян расставаться с новогодней атмосферой есть расхожая шутка, что у нас раньше марта выносить елки смысла нет, и она обретает свежее звучание на фоне постновогодней депрессии, о которой на перебой спорят психологи. Ну действительно, вот как вынырнуть из многодневного загула без потерь, как выйти на работу, сохранив праздничный настрой, и как все же быть с елкой, и на осьмин вернувшиеся с новогодних каникул без последствий делятся впечатлениями. Как Новый год встретишь, так тебя...